друзья всем привет с вами мила колоколова и сегодня я предлагаю поговорить о восьми особенностях мышления богатых людей как вы думаете в чем разница между богатыми и бедными знаю многие из вас уже набросали в голове такие варианты что у богатых больше денег на счетах у них красивая комфортная жизнь нет страха завтра остаться с пустым кошельком ну и так далее но на самом деле суть совсем не в этом. Если мы с вами копнем глубже, то увидим, что богатые люди не только выглядят по-другому, они и мыслят совершенно не так, как бедные. И сначала человек вырабатывает в себе это особенное денежное мышление, и только потом к нему реально начинают приходить деньги. Никогда не бывает наоборот. Поэтому давайте сегодня разбираться, в чем же различие в мышлении богатых и бедных. Итак, поехали! Первое отличие звучит так. Богатые люди уверены, что деньги – это их право, а бедные считают себя недостойными больших денег. Богатый человек думает так. Если я сделаю что-то полезное для мира, то почему бы мне не получить за это деньги? А вот бедный верит, что деньги приходят только к редким счастливчикам, и себя он к ним точно не относит. Друзья, поделюсь с вами. Я сама прошла через эту ловушку мышления, долго боролась с ней. Вот, например, для тренировки я делала такое упражнение. Нужно зайти в самый дорогой ресторан своего города и просто выпить там чашку кофе. Я знаю по себе, что в первые несколько раз это нереально сложно сделать. И действительно начинаешь думать, что ты недостоин этого дорого, что тебе нельзя тратить столько денег. Но постепенно уверенность растет. И сейчас я обожаю дорогие отели, рестораны, магазины. Чувствую в них очень комфортно и правильно. Вы тоже сможете так же, если поработаете со своим мышлением. Принцип номер два. Богатые стремятся развивать свой бизнес. Бедные, наоборот, считают, что открыть собственное дело – это очень и очень рискованно. Да, риски действительно есть всегда, не спорю, ведь рынок есть рынок. Но богатый человек больше всего на свете боится не реализоваться. Для него это гораздо страшнее неудачи в бизнесе. Плюс богатый человек видит, что именно свое дело – это самый быстрый способ скопить состояние. Третья особенность мышления богатых. Богатые понимают, что в жизни решают смекалка и живой ум. Бедные же настроены просто много учиться и запоминать теорию. Зубрить тонны информации, сдавать экзамены через 5 минут, забывать то, что изучил – это ловушка мышления бедных людей. Но совсем отказываться от обучения и закрываться от всего нового – это тоже тупик. Поделюсь с вами. В английском языке есть такое понятие – «unlearn» – «разучиться». Если стакан знаний наполнен полностью, в него уже не получится залить новую информацию. Необходимо выгрузить эту часть знаний. Богатые люди обязательно инвестируют в свое образование, обязательно. Но они выбирают прикладные знания, которые можно тут же применить на практике, да еще и извлечь выгоду из этого. Богатый человек больше всего ценит здравый смысл и привычку шевелить мозгами. Принцип номер четыре. Богатые верят в силу команды, а бедные считают, что заработать можно только в одиночку. Бедный человек боится, вдруг придется делить с другими свой невероятный успех и не добивается в конечном итоге ничего. А богатые видят, что безнадежной команды никак, поэтому собирают вокруг себя таких же талантливых, интересных, успешных людей. И вместе они быстрее воплощают свои идеи и планы. Пятое отличие. Богатые знают, что зарабатывать деньги очень очень просто бедные же считают что каждый рубль дается с трудом только богатые люди видят эту истину деньги приходят к нам в обмен на наши идеи и то как мы решаем чужие проблемы если мы предлагаем успешное решение то в ответ получаем хорошее вознаграждение и это решение или идея могут прийти к нам запросто а стоит для других людей очень очень дорого таким образом чем большей ценностью мы обладаем, тем лучше результат на выходе. Тем больше людей нам готовы заплатить деньги и тем выше цена в конечном итоге. Шестая особенность. Богатые понимают, что деньги могут зарабатываться на любимом деле, а бедные уверены, что заработать можно только тяжелым, нудным трудом. Большинство бедных людей видят прямую связь. Нужно больше работать, больше уставать, делать больше однотипных действий, тогда, может быть, доход чуть-чуть подрастет. Плюс, чем больше работаешь, тем больше израбатываешь. Богатые же понимают, чтобы получить хороший доход, нужно думать и принимать решения. Как говорится, работай не 24 часа в сутки, а головой здесь работает правило паретта 80 процентов результатов и денег приносит всего лишь 20 процентов действий и наоборот 80 процентов действий дают лишь 20 процентов результатов богатый хорошо об этом знают и помнит седьмой принцип богатых людей они считают что деньги это свобода а вот бедные наоборот видят в деньгах только ограничения богатый человек думает с такими деньгами я смогу сделать то-то и то-то, реализовать вот это, побывать там-то. Для бедного человека деньги – сплошная преграда. Вечно что-то не получается и стопорится из-за того, что их нет. Они не просто не видят в деньгах свободы, а вообще начинают отрицать важность денег в жизни, ограничивают сами себя. Итак, мы с вами добрались до восьмого отличия, оно касается того, как по-разному люди относятся к своей работе. Если бедные работают только, чтобы добыть немного денег, то богатые видят в профессии возможность самовыражения, реализоваться, раскрыть свой потенциал, быть творческим в работе – вот что самое важное для богатого человека. И на такое отношение к делу обязательно приходят хорошие деньги. У бедных фокус на доходе в данный момент. Прежде чем узнать, из чего же будет состоять работа, какие есть перспективы, бедные на первой же минуте собеседования торопятся узнать, сколько им заплатят, какая будет зарплата. Друзья! Скорее всего, кто-то из вас не согласится с этими принципами. И у меня в инстаграме под этим постом поднялась такая волна. Люди пытались меня переубедить, спорили с пены у рта. И знаете, когда-то я и сама не принимала эти принципы и тоже резко реагировала на них. Но такая бурная реакция еще раз подтверждает, что все это правда. Чем больше мы протестуем против чего-то, тем глубже в нас это сидит. Поэтому, друзья, работайте с негативными установками, убирайте сорняки своего мышления, будьте богаты, будьте счастливы. Если это видео было вам полезно, жмите на лайк, подписывайтесь на мой канал. Для меня это очень-очень ценно. А еще расскажите в комментариях, по каким пунктам вы уже сейчас Мыслите, как богатый человек, а с какими убеждениями хотите поработать? С вами была Мила Колокова. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока!